Что это за чудесное место? Позвольте рассказать вам Парк Стар, Парк, Стар, парк Стар. Место, откуда не хочется уходить Подойдите поближе Еще ближе а, Все, стойте Добро пожаловать, потенциальный инвестор в Парк Стар. Хотите знать, что такое Парк Стар? Это настоящая утопия Парк развлечений, где нет места ссорам и дракам. Разве здесь что-то может пойти не так? Разве кто-то захочет отсюда уходить? С вашей помощью Парк Стар сблизит людей и исцелит их детские травмы. Привет, детишки. Вас ждет много интересного. и кто во всем? Давайте пройдем дальше. Сотрудники парка Star работают, обливаясь потом, слезами и кровью, чтобы делать его все лучше и лучше. Так много слез. Так много крови. Это не сон. Нет, это реальность. <связывая> <связывая> да, все реально. Реальнее, чем в самых безумных фантазиях. Давайте фантазировать Пора действовать Здесь магия Здесь веселье Здесь сбываются ваши мечты В парке старые новейшие технологии, позволяющие утолить самую ненасытную жажду развлечений. Мне как обычно, Барли. Надзиратели за весельем работают, круглосуточно без перерыва, чтобы вы были счастливы. Мы рады стараться для вас каждый день. Посмотрите на счастливую семью, на одном из наших лучших аттракционов. Счастливого пути. На грани опасности. Парк Star. Стар -парк не просто парк, это целое вселенное развлечений, с телевидением, кино и готовыми обедами. Послушайте, потенциальный инвестор. Мое терпение на исходе. Такой шанс выпадает раз в жизни. Ваши оговорки неуместны. Неужели вы не любите деньги? Неужели вас пугает успех? И еще, уважаемый инвестор. Законы пространства и времени Стар уничтожит всех Что мешает всеобщему счастью Инвестиции обязательны. Это уникальная Возможность для капиталовложения Теперь счастье можно купить Присоединяйтесь к нам. Инвестиция в Парк Старк. это инвестиция в светлое будущее. Я — как падающая звезда.